Всем привет Наконец-то я Записываю свой отзыв на курс риэлтора профессии и бизнес Дарья Антона Просто не нашел другого времени Прямо из машины записываю Ребят, думал с чего же начать Со своих там эмоций, да, по поводу Этого курса, либо с фактов Я решил начать с фактов Потому что люди, которые Ищут отзывы, они как правило Хотят услышать да, Кейсы какие-то что человек имеет значит с этого и начну Ну, я естественно сделал сайт по той схеме, как говорил Антон Из этого сайта с маркетинга я имею от 3 до 7 заявок в день сейчас и зоны роста там есть достаточно большие, то есть я могу там еще накрутить цену клика, охват сделать побольше и получать больше лидов, но просто у нас два человека работает и нам больше не нужно нам достаточно хватает и так обрабатывает по три лида в день, грубо говоря, каждому. Выходит. Повторюсь: от, 4, от 3 до 7 лидов и стоимость лида у меня 350 рублей по Краснодару. Вот так. Меня, я не помню, говорил или не говорил. Меня Александр зовут, я из города Краснодар. Итак, друзья мои, запустили мы компанию 23 января. И 1 февраля мы уже у застройщика подписали. Юрислуги, договор юридических услуг с клиентом. 6 февраля мы подписали ДДУ. То есть, грубо говоря, до первой сделки у нас прошла одна неделя. А в 20-х числах февраля мы получили уже первые деньги. То есть от запуска рекламной кампании до первых денег в кассе э, прошел месяц. Я могу сказать, это очень крутой результат, потому что я работал в разных агентах агентствах в Краснодаре и могу сказать, что в первый месяц деньги там вообще люди не получают. Самые ушлые, там по знакомству, сделку может и закроют. Но денег за месяц никто не получает. Сделку мы закрыли через неделю. Помимо этого, используя вот эту синхронизацию, которую дают ребята, маркетинг плюс продажи, которые Даша ведет блог, они именно в совокупности работают очень круто. Да. Да. И поэтому у нас мы закрыли уже в общей сложности. Сейчас у ну, нас март кончается. Деньги получили по трем сделкам. И сейчас еще четыре сделки, ну, которые заходят. Плюс лидов в работе постоянно хватает. Без работы мы вообще не сидим, как было раньше. То есть каждый день что-то получается. Теперь что могу сказать по поводу вот своего такого эмоциональных ощущений. Слушайте, ребята, я много какие курсы проходил, у меня много разных обучений было, и как в агентствах недвижимости достаточно крупных, и сам я еще что-то покупал, там, всякие аукционные методы продаж. Так вот, в мои денежные вложения в этот курс, это самое лучшее мое вложение на сегодняшний день в этой сфере, О, извините. В сфере недвижимости это для меня самое крутое обучение, я все деньги окупил с первой сделки, то есть через месяц вложенные деньги вернулись ко мне. Это очень важный момент, на мой взгляд. Поэтому, если вы еще раздумываете об этом, посмотрите бесплатный вебинар, ребят. Они об этом там все четенько рассказывают, что, как, почем. И позже, когда вы купите курс, на протяжении месяца вам будут все это подробно подробно рассказывать я знаю, что у многих риэлторов проблема, где же брать покупателей вот на втором модуле, который ведет Антон, вы эту проблему решите и станет у вас другая задача блин, а что же мне делать со всеми то этими лидами покупателями, как мне их не сливать вот этот вопрос вы закроете, изучив третий модуль который ведет Даша продажи. Ну, это действительно такой свежий подход достаточно на рынок недвижимости. Потому что, как ни крути, сколько бы обучения я не проходил, в целом везде одно и то же, с небольшими отклонениями у каждого там, то в одну, то в другую сторону, в зависимости от их конкретной специфики. У Даши именно это вот идет такая коллаборация, синхронизация, маркетинга и продаж. И это очень круто. Плюс там достаточно много дается того, как общаться вообще с людьми какие люди какие они бывают вот в эмоциональном плане и как с ними правильно работать Вот с людьми из с эмоционального плана я много терял, потому что я не совсем правильно подходил люди, которые унылые были я хотел, давайте сейчас я вас своим позитивом заряжу а они уходили от меня к таким же нудным как они, я сделку терял теперь я знаю почему если вы хотите узнать, вы это можете узнать на этом курсе Вот, по ощущениям, ну, я действительно рад Повторюсь, это было мое лучшее вложение денег в обучение И здесь был самый быстрый денежный результат от обучения, которое когда-либо я проходил Поэтому я считаю курс очень крутым Я его реально всем рекомендую Как говорится знаете не верьте проверьте посмотрите сначала вебинар он бесплатный но только подготовьтесь что он будет идти ну, достаточно длительное количество времени и мне это тоже понравилось по той простой причине что знаете есть продающие вебинары у многих людей я сейчас вот о приходите ко мне на бесплатный вебинар он рассказывает там какую-то воду я говорю про другие вебинары и в итоге в конце покупаете что-то Этот вебинар идет 5 часов, друзья мои, 5 Вы просто с одного вебинара, если внимательно будете слушать и записывать все Вы оттуда столько полезностей хапнете Ну, что скажете, ого А когда вы зайдете на курс и реально там отучитесь И внедрите все на 100% То вы скажете да и тогда вы сами будете хотеть записать отзыв и поделиться своими результатами. Ну что, всем желаю хороших продаж, побольше клиентов с деньгами и всем удачи и хорошего дня. Пока!